Надо помнить год вот собаки, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И надо любому руководителю знать, что с цепи срываться нельзя. Терпение и труд все перетрут. Слово представляется журналисту, член управления Левого фронта Максиму Шевченко. Пожалуйста, Еще немножко терпения, подходим к концу. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Для меня большая честь тут сегодня находиться. Я нахожусь по поручению Полицейта Левого фронта. Передаю привет от Сергея Удальцова тоже вам всем. И хочу сказать, что Левый фронт на демократических праймере, с которых участвовало 16 тысяч человек, по интернету, принял решение поддержать Павла Грудинина. И Павел Николаевич вышел во второй тур с Юрием Болдыревым и победил, это абсолютно демократическая процедура, левые силы вместе с КПРФ, которые на плену тоже обсуждал контуру Грудинина, единственные в стране, продемонстрировали верность подлинно демократическим процедурам широкому обсуждению разных кандидатов. И это говорит о том, что будущая демократия, будущая независимости и суверенитета нашей Родины за левыми силами мы единственные, кто отстаивает принципы Конституции. Павел Николаевич Грудинин отстаивает принципы Конституции, в которой черным по белому сказано. Россия – это социальное государство. Не на словах, а на деле. Его маленький совхоз имени Ленина – это маленькое пятно на территории огромной страны, где реально исполняется Конституция Российской Федерации. На всем остальном пространстве нашей страны Конституция попирается, унижается и демагогически, скажем так, дискредитируется теми, кто продает народу патриотические лозунги, патриотические слова, а на самом деле превратил страну в олигархически-бюрократическое приложение к собственным интересам. Мы видим, как э, приближенные высших начальников, члены их семей, фактически восстановили в России аристократию. Аристократию, которая владеет дворцами, владеет землями, которая нагло вторгается на заповедной территории. Не так давно один из друзей нашего президента в на том месте, где в советское время, наверное, многие из вас ездили отдыхать и ходили с рюкзаком, доезжаешь до Геленджика, дальше идешь до Просковеевки, где была база Академии наук, идешь до берега, водопады, там красота, все принадлежало народу. Теперь там находятся дачи за огромными заборами. Теперь природа, вода, самые лучшие земли отбираются у народа и передаются... Узким гипербогатой прослойке бюрократов, олигархов и личных друзей. Они мечтают о восстановлении Российской империи в самом худшем ее образце до семнадцатого года. До того момента, когда народ под красными знаменами, под руководством Ленина не поднялся и не уничтожил это царство чудовищной несправедливости, какой была империя. Сегодня они хотят это восстановить. Левый фронт принял решение поддержать Павла Грудинина после тоже широких дискуссий. И не все наши товарищи были с этим согласны, скажу вам честно, потому что мы видим сегодня в личности Павла Грудинина возможность для движения в сторону подлинного народного суверенитета России. А не суверенитета, который на словах декларируют нам политтехнологи от имени правящей олигархии, которая на самом деле хочет продавать страну Западу оптом и в розницу и присваивать себе результаты этой продажи вопреки воле народа. Мы считаем, что крупнейшие предприятия страны должны быть национализированы. Что рабочие, которые работают на своих предприятиях десятилетиями, должны иметь, по крайней мере, долю в акционерных пакетах управления этих предприятий и получая часть дивидендов. Мы считаем, что в России должно быть построено настоящее социальное государство, которое не является частью Запада, не является колонией Запада, управляющейся через партнеров и друзей, ведущих тайные переговоры. Мы считаем, что должна быть возоблена ленинская, может быть, сталинская политика действий страны, действия государства в интересах народа, в интересах ее развития. Поэтому мы поддерживаем Павла Николаевича Грудинина, мы поддерживаем КПРФ и мы приветствуем кандидата от народа, который... Является кандидатом, которого так ждал Путин. Ведь Владимир Владимирович Путин сказал, мы ждем конструктивную, патриотическую оппозицию. Владимир Владимирович, ваши слова сбываются. Появился кандидат, который может вам бросить вызов. Который является патриотом и представителем народа. Спасибо.